Здравия всем зрителям канала И Сегодня хочу вам рассказать Про одну очень интересную панацею Я лет 20, наверное, искал Самый лаконичный способ исцеления Потому что по природе я такой ленивый человек Вот Хотелось найти что-то такое предельно простое Что доступно абсолютно каждому и максимально эффективная чем только не занимался и пирамиды делал и эксперименты всякие там эффект формы э, всякие там торсионные поля но все оказалось как обычно намного проще и намного эффективнее и сначала чтобы вы поняли что это не какие-то байки-сказки. Расскажу на своем опыте, когда я это применял, что у меня получилось с этим сделать. Ну вот, к примеру, первый раз я применил этот метод. В бане получилось так, что я в бане нес живой кипяток и пролил себе на внутреннюю поверхность голени. Вот. Вот. Там, как понимаете, кожа нежная, я думал, сейчас все, кожа сползет, и все, я с недельку спать не буду точно. Ну вот, вспомнил про этот метод и решил испробовать. Испробовал, через 3 минуты уже ожог не пекло, а холодило. Как будто, вот знаете, мазью намазал, греющий, вот такой легкий эффект. Но ну, естественно, с баня я завязал на тот момент, пошел домой в дом и как-то забыл про то, что я обжегся, а через час посмотрел, и на этом месте оказалось даже нет покраснения. То есть, э, это уровень исцеления, отмена события называется. Это не облегчение боли, не не убирает симптомы ну не как-то половинчато помогает, это уровень отмены события вот не было ожога и все второй раз я наступил на пчелу а это было очень далеко от дома я где-то босиком 9 километров отошел вот и назад шел наступил на пчелу она меня укусила, естественно Тоже сначала потерялся Думаю, а как я теперь дойду? Думаю, сейчас опухнет, хромать, там все дела И вспоминаю этот метод Три минуты И оп, ничего не было Просто точка в месте, где укус И все Прохожу 100 метров Наступаю на вторую пчелу Вот меня как будто жизнь тренировала Ну-ка, давай еще нарабатывай как ты это делаешь? А я был с другом, в общем, и он первый раз я ему сказал: подожди три минутки, я сейчас это вот исправлю и пойдем. И через сто метров на вторую наступаю и думаю, ну сколько можно? Опять его звать, говорить, что подожди, а не сказать, он убежит вперед, его потом не догонишь. И в общем, я решил на ходу испробовать. Видимо, для этого мне и далась второй укус вот этот вот. Чтоб я это сделал, не останавливаясь вообще И я, короче, сделал этот метод импульсным То есть, когда я этой ногой ступал на землю Я применял Когда она была в воздухе, я останавливал И получилось у меня снова за 3 минуты, но уже без остановки это все исправить вот. И совсем недавно, снова в бане, но я уже не кипятком обжегся, а э... печку открыл в бане И раскаленная дверца там, и я начал сувать дрова, подкидывать И прислонился прямо рукой вот. И снова я это применил, но ну, уже, по-моему, я потратил не три, а там минуты полторы, наверное, две и отменил это событие вообще начисто, прямо сразу же. Итак рассказываю метод. Он работает только если соблюсти все условия, которые я расскажу. Я все тонкости четко отследил и есть тонкие нюансы, которые в общем не, не, соблю... не соблюли один нюанс, все до свидания ничего не выйдет. Итак, первое, что нужно сделать, это работает вот, допустим, на простых там вещах: ушиб, ожог, укус, вот такое вот. Это работает моментально и прямо отменяет события. На больших, ну в смысле на более серьезных там заболеваниях, там вот, допустим, простыли, там вирус какой-то, там грипп, там то, что вот длится допустим две недели неделю это как бы у нас так положено что переболеть нужно там неделю вот такая вот болезнь которая обязана пройти вот так при воздействии на такую болезнь получается сжатие во времени то есть вот у нас две недели я применяю этот метод и получается, что вся, все симптомы, которые за эти две недели должны пройти были, они сморчиваются в один день, но гораздо сильнее воздействуют на вас. Вот когда я таким способом решил ушатать какое-то ОРВИ или грипп, я что-то такое подхватил, Естественно, оно быстро не проходит, это все мы понимаем, но я подумал, что я как бы, ну если магия 80 уровня доступна, что я буду скромничать. И думаю, я тебя сейчас ушатаю. И вот при такой болезни, получается, вот я вот сделал все, что нужно было, и я свалился, я так никогда в жизни не болел. У меня не было сил даже встать вообще. Я просто э, целый день лежал плашмя, у меня не было сил встать, у меня состояние коматозное. В общем, все симптомы, которые рассчитаны были на две недели, я сморщил в один день. И на следующий день я встал, все отмена события. То есть я ускорил этот процесс до одного дня. Но симптомы пожестче, естественно. Вот, и то же самое было с зубной болью А это, как вы понимаете, очень жесткая штука И я ее даже один не смог ушатать Мне помогла женщина, она умеет руками, внутренние, Ну, знаете, целители бывают, вот, вот она целитель И она мне помогла, когда вот я потом внимание свое держал-держал на этом а, ну, к боли, к зубной боли поменять отношения сложновато. И как бы меня это все замучило, и я уснул просто. А потом проснулся через час, и я понимаю, что все, вообще ничего не болит. Все прошло просто мигом. Но боль была, вот когда я держал там внимание, именно эта боль была усилена порядок то есть гораздо больнее чем если бы я еще неделю мучился но порциями бы выхватывал вот эту боль вот сам метод рассказываю нужно обязательно заземление земля когда мы голыми ногами касаемся земли и с ней у нас есть прямо электрический контакт это можно встать на свежую траву или, если это, допустим, пыльная дорога, просто ногой немножко раскидать, чтобы влажную землю достать и встать вот ногами туда Ну, в бане, допустим, мокрый пол там, ну, все мокрое и как бы контакт он сам собой получается вот если в квартире то я вот тут все методы прогонял какие могут быть самый простой метод который я для квартиры в городе нашел это пустить воду протоком чтобы она лилась в ванну э и потихоньку уходила чтобы и ваши ноги были мокрые и вода уходила э она же, как бы через трубы уходит, с землей контакт имеет. В общем, чтобы эта струя уходящей воды вас соединяла с землей. Вот, это самый простой метод. Можно еще сделать, знаете, да, трубы все, которые водопроводные, отопление, они, естественно, заземлены. Если там на батарее зачистить небольшой участок, чтобы он. Ну, железо, чтобы контакт был Не на краску Туда намотать проволоку Хорошенько там Затянуть В общем, сделать контакт И на второй конец Провода просто припаять Какую-нибудь там Медную пластинку И эту медную пластинку потом завернуть В фольгу алюминиевую И сделать вот такой коврик На который встаете и Заземляетесь Вы, кстати, Сразу почувствуете, если даже вот просто встанете на такой коврик Почувствуете изменение состояния Потому что когда есть куда уходить потоку Он приходит новый Вот сверху у нас входит поток, вниз уходит через ноги И если у нас резиновая подошва А резиновую подошву, понятно, ввела зомби цивилизация Для того, чтобы... Ну, как бы усугубить мучение. Это вот вы, наверное, видели, что дети, когда, допустим, ушибаются, там падают, он заплакал, через минуту у него уже все, он улыбается, все хорошо. Потому что у него это проходит быстро очень. Поток ускоренный. И, э, ну и босиком они частенько, дети-то бегают. Вот у них это налажено, а у нас потом вот мы подошвой себя изолируем и любую проблему, любую, э, любой конфликт внутренний мы в себе как бы накапливаем И потом он нас разрывает в лоскуты просто, он никуда не уходит, поток стоит Мы себя резиной изолировали, а резина вы знаете это жесткий изолятор Вот и вы просто почувствуете, даже просто встав на этот коврик, изменение состояния. Насчет заземления написаны серьезные труды. Но, естественно, здравозахоронением они как бы игнорируются полностью. Потому что в этом случае отпадает надобность в этом министерстве вообще. Вот Они себя так спасают, короче. Так вот... Делаем заземление Если там Допустим исцеляемся Вот ушиблись мы да? Давайте рассмотрим такой вариант Встаем на заземление Заземляемся на землю, на траву На коврик, в ванну Чтоб водичка утекала Соединяемся с землей И все внимание переносим на пятки Просто чувствуем абсолютно концентрируемся там где пятки то есть ничего больше не существует мы все внимание туда и мы чувствуем как пятки полностью соединяется с землей и этими пятками чувствуем землю снизу она влажная прохладная вот как будто мы туда корнями своим вниманием уходим соединяемся полностью ногами с землей заземлились Потом переносим свое внимание наверх, то есть туда, где поток входит. И свое внимание просто ведем, вот мы его держим наверху, вот оно опускается сюда, и здесь чувствуем макушку, потом середину головы, шею, плечи, и вот где наше внимание проходит, там все расслабляется. Потому что любая плотность, которая у нас завихрение в потоке, оно как бы искажает этот поток и еще и усиливается само. А каждое завихрение это в принципе в потенциале болезнь. И вот чтобы этого не произошло, мы вот эта вот линия как будто себя сканируем. И там где у нас проходит линия внимания, там мы все расслабляем. Это можно делать сначала медленно, внимательно. Прямо каждую точку чувствовать и чтобы ничего не напрягалось. При этом держим настроение. Очень важный момент. Это внимание, которое мы даем на вот этот поток, на расслабление, вот на это сканирование, оно имеет оттенок. Этот оттенок и есть ваше настроение. Это настроение должно быть... Но сделайте его себе Вот прямо радость вы жить хотите И все у вас классно вообще Вспомните любой момент из жизни Очень такой для вас радостный Когда вот все у вас было хорошо Абсолютно во всех делах В ощущениях Вот И это внимание ваше Окрасится таким тоном Именно ярким радостным тоном Это очень важно какого цвета будет ваше внимание какое она будет иметь настроение вот расслабляем и вот если это трудно делать вот быстро это все ускоряем потом и начинаем сопровождать своим вниманием поток вы его можете не чувствовать я к примеру вот деревянный по колено я как бы знаю что где мое внимание там я я это просто знаю и я просто чувствую тело, где я в теле держу свое внимание и прямо веду. И потом ускоряю. Можете еще, есть такой способ, на вдохе у вас заходит поток до сюда, а на выдохе отправляете через ноги в корни и прямо сопровождаете вниманием из ног, оно как в землю уходит. Вы прямо вот влажную прохладную землю чувствуете в конце вот этого вот действия вдохнули до груди выдохнули из ног в корни и вот когда вы поток наладили уже то есть он уже есть он уже забит просто вы прямо начнете потом чувствовать что идет после этого вы переносите свое внимание на ушиб мы уши просматриваем, вот допустим вы ушиблись Какое-то место ушибли И вот на него все внимание, поток он в фоне идет Вы его чувствуете Но все свое внимание в основном вы отдаете теперь на ушиб И чувствуете эту вот боль без неприязни Потому что... Э Боль это просто чувство Если вы не можете без неприязни Представьте, что вы больше вообще ничего в жизни не можете почувствовать Это единственное чувство, которое дано вам в жизни Оно интересненькое Оно вот... Станьте чуть-чуть мазохистами Вот просто с интересом на него А что же за фигня там такая? Вот что это за чувство? Посмакуйте его Вот просто без отторжения Как только вы отвергаете отталкиваете ой больно я не хочу это уже как бы вы блокируете вы больше не взаимодействуете с этим местом не исцеляетесь то есть ваше действие в этом нулевое получается не отталкивайте боль вот прямо в нее войдите и просто чувствуйте без всяких без критики без там ой ай вот и вот этот поток, вы вот держите внимание на этом, на ушибе Вот эту боль ощущаете И прямо вы чувствуете, как поток, прямо проходя сквозь этот ушиб Он его размывает Он просто и в землю Отмыл и в землю И прямо размывает, размывает, все, скидываете Даже если боль осталась, вы действия уже сделали Вы его стопудово сделали Смываете все в землю, земле говорите, прими мою вот эту вот плотную непутевую энергию, переработай ее в свет и верни мне немного, сколько мне нужно и необходимо. То есть, чтобы у вас это не улетело, вы обесточились, а... Вы отдали земле, она переработала, и она вам вернула часть, чтобы вы полноценно себя чувствовали. И самое главное, после того, как вы выполнили действие, это все, вы переключаете тумблер. Прямо вот на 300 киловольт, тумблер такой переключается, все ваше восприятие боли, с этого момента ровно выворачивается наизнанку если до этого было ой больно спасите помогите то теперь после действия эта боль вами воспринимается с радостью потому что вы знаете что теперь идет исцеление там все начало приходить в норму просто это приходит в норму тоже с ощущениями и они Такие же, как они, это ощущение боли, то же самое. Но все перебирается, там прямо клеточки начинают восстанавливаться. В общем, теперь, когда вы, если эта боль отвлекает вас от чего-то, там вот раздражает, вы на нее обратите внимание, но уже с радостью. Вы на нее теперь смотрите, о, процесс идет, там все налаживается все простраивается все приходит в норму и при этом вы доверяете пространству доверяете потоку и той божественной сути которая в вас есть потому что она знает как починить не надо там что-то представлять себе клетки как восстанавливаются как они должны быть вот это вот мультики себе рисовать ничего не надо это все заменяет доверие к своей божественной сути. И все. Все само происходит. Ом намо, все само. Как у нас в окне говорят. Вот. Просто доверие. И все. И радость от того, что процесс идет. Вы теперь обращаете внимание на это. Опа. Пошел процесс. Сейчас все устаканится. Ну и давайте вкратце посмотрим, кто такой человек, из чего он сделан, что он из себя представляет вообще, в принципе. Вот структура вещества, знаете, таблицу Менделеева, все вот эти элементы, которые нарисованы в таблице Менделеева, это, насчет этого тоже книги написаны серьезными людьми. Это все материя, которая тоже является живой Просто у нее другая скорость жизни Вот начиная от водорода Вот водород, у него там одна орбита вот Дальше следующий элемент идет у него уже посложнее структура Дальше много орбит, у золота вообще там серьезно и в конце развития простейшего вещества, тоже живого, кстати, создаются солнца. Это те элементы, которые мы считаем радиоактивными. То есть вещество, дойдя в своем развитии до предела, в этом диапазоне жизни, она превращается в солнце. И начинает распадаться, излучать из себя первые элементы, которые сотворяют новые миры, новые элементы. Вот. И каждое вещество, оно себя осознает, именно вот его широта восприятия и взаимодействия ограничена его орбитами, допустим. Вот структура одного я. То есть сознание я есть ограничивают допустим 24 орбиты это все все электроны которые летают все протоны нейтроны которые внутри ядра находятся это все я это его зона ответственности одного элемента вот потом из этих элементов э Составляются более сложные организмы, которые мы уже считаем точно живыми. Это живые клетки, одноклеточные простейшие, там те элементы, это как бы, которые в таблице Менделеева. Это, допустим, солнечные системы, ядро и орбиты. Из них составляются там тоже галактики. А, да, получается клетка Это уже больше относится Скорее ко вселенной Так вот Потом эти клетки Естественно Мы состоим из клеток Растения состоят из живых клеток То есть это скопление Целых вселенных Которое осознается Растением Или человеком Или животным Как я есть Я есть единое И все это мы чувствуем в себе, то есть это наша зона ответственности, мы состоим из миллиардов галактик, из миллиардов вселенных даже И вот помните, как у вас, наверное, не раз было или кто-то из ваших друзей, так вот, когда у него что-то очень суровое происходит в жизни он прямо зовет Бога, спасите, помогите, там вот что-то со здоровьем. Ну и Бога зовут зовут, а его нету. И вот они прямо расстраиваются, так все, Бога нет, я его звал, где он был. И со мной вот это произошло. И вот сейчас, если вы понимаете, что вы Бог, вас зовут, допустим, Елена, Антон. Вот Бог по имени Елена. Вы содержите в себе миллиарды Вселенных. Вы единый Бог для этих Вселенных всех. И вот у вас, допустим, там колика, колики начались в, это, в почках, да? Вот для вас это просто как бы симптом. А для системы вот этой почек это какой-то участок клеток в этой системе, зовет вас, он говорит, Бог, помоги, ты что, ты где, ты смотри, что творится там. Ваши действия. Вот вы, Бог, что вы будете делать? Как вы можете, вот я это все, и я вот туда, вот что я, как проникнуто туда, как я там разрулю это все, что делать-то? А Делать вот что. Мы можем, вот я как Бог, Бог тела по имени Сергей, Самоосознанный, вот это миллиардное скопление вселенных, я могу перенести туда свое внимание. Я просто свое внимание удерживая там, я привожу все в порядок. Когда нет там моего внимания, когда я кричу, мне больно, ой-ой-ой, помогите, дайте мне таблетку, вызываю врачей, я ничего не делаю, Бога нет. Они кричат, а Бога нет. А тут я внимание туда даю, а мое внимание, оно знает абсолютно все. Я доверяю потоку, я доверяю вселенной, я доверяю всему пространству. Потому что оно знает, как я должен быть сделан, мою конструкцию, все мои клеточки. Это все знается. Мое ДНК, оно содержит в себе об этом информацию. Оно сделает все. Надо просто дать внимание и окрасить это внимание в радостный цвет эмоций. И все. И больше ничего не нужно. И поддержать его там. Вот этот метод и есть то, что я описал, но сейчас вы немножко пошире его поняли. И заземление это просто ускоритель потока. Когда у вас через ноги не уходит поток, он не приходит и сверху. Это застойный вариант, это болото. А тут вы ускоряете, даете ему свободный ход, даете куда уйти. И все начинает ускоряться и вы держите там внимание не в позе лотоса сидите три года чтобы исцелиться а вы ускоряетесь и вам нужно на это потратить 3 минуты вы когда у вас получится это первый раз вы сначала будете в шоке и будет у вас только в голове одна фраза а чё так можно было что ли и знаете как обидно что этого никто не знает с детства. Вот столько боли перетеплено, столько вот болезней, столько мы дней потеряли там в койках, и в больницах, и в аптеках, и с этим здравозахоронением из-за этого вот в бирюльки играем. А тут, оказывается, все проще. Все просто, как пареная репа. Потому что мы сами. Сами по себе содержим в себе всю информацию о том, какие мы должны быть. Но если мы в открытом состоянии, и вот для болячки очень важен цвет эмоций. Вот вспомните, заставьте себя вспомнить радостные моменты, они у каждого были. Вот чтобы именно в настроении это сделать. В нужном цвете, нужный спектр туда вашего внимания отправить, и оно все починит И все будет очень быстро и удивительно Вы все это прочувствуете сами, я знаю, что у вас получится, потому что это, ну, проще этого ничего нет Еще один важный момент, если вы начнете морщить лоб, там концентрироваться, так что-то это я там это все серьезно так, все, ничего не выйдет Детское восприятие, чисто детское Вы играетесь, потому что ваше внутреннее я, ваше высшее я Это делало миллиарды раз, для него это щелка готова И вот это восприятие детское, как к игре, ничего тут нет серьезного Это все очень легко делается вот эта легкость должна быть. Не, не сжимайтесь, там вот, серьезность на себя не напускайте, потому что это все, это все барьеры. Барьеры между вами и тем местом, которое вы хотите исцелить. Все очень легко, свободно, в радости и шутя, просто вот по-детски щелка готово. Вот все, описал этот весь метод. До новых встреч. Будет что рассказать, еще запишу видео. Здравия вам, мудрости, чтобы все у вас было хорошо. До новых встреч.